Немиркин приветствует вас с возвращением. Вы когда-нибудь беспокоились о том, как ваши слова могут повлиять на вашего ребенка? То, как вы воспитываете своих детей, может сильно повлиять на их умственное и эмоциональное развитие и сопровождать их во взрослой жизни. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, что вы можете сказать? Что может быть полезно для ваших детей? Вот семь фраз, которые дети должны услышать от своих родителей. Если вы ребенок, который смотрит это видео и нашли в нем что-то созвучное, не забудьте поделиться этим видео и со своими родителями. Первое ⁇ Мне понравилось, как ты. Сделал ли ваш ребенок что-то, за что вы хотите его похвалить? Произнося пустые заявления типа ⁇ Я горжусь тобой ⁇ Или ты умный ребенок? ⁇ могут превратиться в белый шум, если произносить их слишком часто, что не даст должного эффекта. Вместо этого фразы, которые фокусируются на том, как они достигли их достижений, могут быть более полезными и долговременными. Будьте более конкретны в своих подтверждениях, например, сказать «Я горжусь тем, что ты получил пятерку. Ты, должно быть, очень хорошо учился». Или «Мне нравится, как ты убрал за собой мусор и привел все в порядок». Может помочь им лучше понять и осмыслить о положительном результате своих действий. Второе. Твой брат или сестра равняются на тебя. У вас несколько детей? Старшие братья и сестры в младшем возрасте могут чувствовать ревность и вести себя агрессивно, когда их младший брат или сестра начинает получать больше внимания, чем они. Вместо того, чтобы говорить им, чтобы они перестали плохо себя вести, доктор Кэтрин Карси, детский психолог, считает, что более эффективным методом будет похвала старших братьев и сестер и подчеркнуть их роль в семье. Скажите что-то вроде «твой младший брат или сестра действительно равняется на тебя». В искренней форме может дать им чувство ответственности и одобрения без напряжения. Номер три. Хотя то, что ты сделал, меня разозлило, я все равно люблю тебя. Как вы справляетесь с плохим поведением? Будь то истерика, неуважение к учителям или невыполнение домашних обязанностей. Родители могут обоснованно злиться или обижаться из-за действий своего ребенка. Хотя некоторые дети в раннем возрасте не понимают серьезности своих поступков. Они могут страдать от долгосрочных последствий и чувствовать себя позором, если их родители используют обидные слова, например, «мне стыдно за тебя» или «я разочарован в тебе». Вместо этого вы можете применить более любящий подход, выразив свою озабоченность, но при этом дать им почувствовать свою значимость, произнеся фразу, приведенную выше. Номер четыре. Давай поработаем над этим вместе. Сталкивался ли ваш ребенок с трудной задачей? Как вы на это реагировали? Когда у ребенка что-то не получается, например, завязать шнурки, у родителей может возникнуть соблазн сделать это за него. Но поступая так, вы поощряете привычку. Когда ребенок становится очень зависимым от вас, и им не хватает уверенности в том, чтобы делать что-то самостоятельно, отказ от помощи также не является правильным действием. Вместо этого вы можете направлять их, говоря им, что они должны делать, чтобы достичь своей цели. Будьте рядом с ними и работайте над задачей вместе, позволяя им прикладывать приличные усилия, чтобы они могли гордиться тем, что сделали. Номер пять. Время игры почти закончилось. «Мне подождать одну минуту или две?» Что вы говорите, когда хотите, чтобы ваш ребенок что-то сделал? Вместо того, чтобы просто говорить им, что вы хотите, чтобы они сделали, может быть более эффективным и действенным позволить им выбрать между двумя вариантами. Это относится не только к игровому времени, но и к другим вещам. Например, выбор между двумя овощами или в какое время идти к стоматологу. Если родитель поступает наоборот и дает им команды, например, говоря «мы сейчас уходим» или «ты должен все доесть, прежде чем начать играть», они могут начать сопротивляться и откажутся подчиниться вашим желаниям. Номер 6. Я слушаю. Что вы чувствуете, когда с вами постоянно с вами разговаривают и читают нотации? Для детей или молодых взрослых чтение лекций не всегда может показаться полезным или мотивирующим. Это может даже привести к обратному эффекту и ухудшить их психическое здоровье. Вместо этого уделите ребенку внимание и прислушиваться к тому, что он хочет сказать. Может создать более здоровую двустороннюю улицу между вами и вашим ребенком. Прислушиваясь, вы углубляете свою связь с ним и повышаете самооценку своих детей, давая им понять, что их мысли и идеи важны и обоснованы. И номер семь, Не покажешь мне, как ты это сделал. Сделал ли ваш ребенок что-то, чем он действительно гордится? Решили ли они кубик Рубика, показали крутой фокус или посадили семена цветов в саду? Поощрение и похвала вашего ребенка помогает укрепить его уверенность и самоощущение. Даже если результаты не были особенно впечатляющими, похвала за их усилия может мотивировать вашего ребенка и придать ему оптимистичный настрой, который поможет ему принимать будущие вызовы с чувством собственного достоинства и уверенности. Помогли ли вам какие-либо из этих фраз?